Всем привет! Если вы еще нас сегодня не видели, мы посмотрим новое продолжение противостояния Кока-Колы против Пепси-Колы. Поехали смотреть! Привет! Поехали! Так, подожди, у Пепси знаешь кто? Миринда. аж земля трясется демоны что вы делаете У -у -у -у. блин кока-кола сильнее сейчас пепси выпит <свист> колы Так зачем он подмогу? Он так справляется. Пепси. Бомба. А что он стоит? Ждет это все дело. Точняк, ты то нам быстрее ее кидать. этого взрыва. Лови! О, о, о! Ждет, так ждет, ждет, ждет, ждет. Выначало И все, чуть-чуть. Чика. А -а -а -а. Как это работает? Запрашиваю подмогу. Подожди, так Фанта помогает Пепси? Почему? Фанта это же компания Кока-Колы. О, это королевские раты. Да. Да. Фанта должен был помогать Кока-Коле. Пепси должен был помогать Миринда. же как вы бы конкурирующие напитки? Видишь, он предал своего товарища. Товарища по цеху. Чел, кока-колик, капец. Хотя. Сейчас как намешают. Фанта сочный апельсин. Сила апельсина. Эти Был готов взрыв. Может, он набирает силы, чтобы там, не знаю, апельсинами зарядить. Короче, я думаю, что нужно Кока-Коле вызывать подмогу. Тоже какого-нибудь классного танка на помощь. Может, спрайт? Я извиняюсь. Дядю Мантоса. Короче, если Кока-Кола, я думаю, никого не позовет себе на помощь, он не выиграет. Но об этом мы узнаем дальше. Пока! Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!